Привет! Сегодня будет обзор ТОП-5 товаров для дома с Алиэкспресс с бесплатной доставкой. Ссылки на все товары будут в описании под этим видео. Использование в быту инновационных гаджетов дарит нам новый, поистине небывалый уровень комфорта. Новомодные товары для дома и быта помогают сэкономить время, поэкспериментировать с рецептами и порадовать близких необычными вкусняшками, позаботиться о себе и родных, порадовать себя любимых релаксом и прекрасным внешним видом без потери времени и сил. Представляем вашему вниманию 5 товаров с AliExpress, которые помогут вам в этом. Все они уже опробованы покупателями и получили множество положительных отзывов. Надеемся, пригодятся и вам. Доставка по России бесплатная и быстрая, что сделает приобретение еще более приятным. На пятом месте домашний вакуумный упаковщик NBIS. Все знают, что продукты, упакованные в вакууме, хранятся более длительное время, сохраняя свои полезные свойства. Представляем вашему вниманию домашний вакуумный упаковщик NBIS модель HB156. Устройство имеет усовершенствованную систему вакуумной герметизации с давлением минус 60 кПа. Используется инверторный тип запаивания упаковки мощностью 90 Вт с функцией предотвращения пережога. Ширина зоны для запаивания до 27 см. Это позволяет использовать разные типы упаковочных пакетов. Корпус выполнен из прочного ABS-пластика, имеет современный дизайн и полностью водонепроницаем. Размер изделия небольшой, 7,8 на 7, 5 на 4 сантиметра 7 миллиметров. Его компактность поможет вам не думать о том, где хранить прибор. Послужит приятным подарком любой хозяйке. Купить можно по цене от 1225 рублей. На четвертом месте кухонный смеситель с подогревом варму. Все большее количество домовладельцев предпочитают использовать в домах краны со встроенным устройством подогрева воды. Это удобно и практично. Куда же мы без сезонных отключений воды в квартирах большого города. А на даче так и вообще штука незаменимая. Смеситель варму со встроенным LED-дисплеем Позволяет подогревать воду до 45 градусов путем выбора одного из семи режимов мощности нагрева воды. Рабочее давление подачи воды 0,03-0,6 МПА. Предусмотрено вращение конструкции смесителя на 120 градусов. Встроенная функция защиты от перегрева поможет избежать досадных поломок и выхода прибора из строя в самый неподходящий момент. Конструкция смесителя выполненная из нержавеющей стали с использованием прочного ABS-пластика. Дизайн современный и минималистичный, подойдет для использования на кухнях с разными интерьерными решениями. Купить можно по цене от 3899 рублей. На третьем месте напольный вентилятор Xiaomi Mi Standing Fan. Как и все продукты бренда Xiaomi, новинка получила стильный минималистичный дизайн. Управление происходит как в механическом режиме с помощью кнопок на корпусе, так и бесконтактно с использованием фирменного приложения Мехаме, которое дает возможность управлять вентилятором на расстоянии с помощью голосового помощника Google Assistant или Amazon Alexa. Вентилятор рассчитан на обдув помещении метражом 15-25 кубических метров. Три режима скорости дают возможность подобрать наиболее комфортный и подходящий для вас вариант. Есть ночной режим и запуск отключения по таймеру. Это удобно, если вы находитесь в другой комнате и хотите охладить помещение пред сном, например. Конструкция регулируется по высоте. Встроенная память позволяет сохранить предыдущие настройки и запустить с ними вентилятор при последующем включении. Диапазон регулировки поворота 90 градусов, угол наклона вентилятора 30 градусов, 7 лопастей вентилятора обеспечивают максимальный захват воздуха, поэтому даже на минимальной мощности чувствуется большой объем притока воздуха. Купить можно по цене от 4512 рублей. На втором месте аэрофритюрница Miu Night Elf. Как же приятна благодарность родных за прекрасный ужин из блюд, которые вы приготовили своими руками. Аэрофритюрница Miu – это отличный способ получить вкусную пищу, не прилагая особых усилий. В ней вы можете приготовить блюдо, используя всего одну ложку масла, вместо объема в десятки миллилитров. Вкус блюда от этого не пострадает, наоборот, раскроется аромат входящих в его состав ингредиентов. К тому же такая еда более здоровая и полезная для организма и не нарушает обмен веществ. Используемая решетка, на которую устанавливаются продукты, очень легко моется. Благодаря тефлоновому антипригарному покрытию, Приготовленная пища не пригорает, а ее остатки удаляются обычной губкой для посуды безо всяких проблем. Уникальная запатентованная технология высокоскоростной циркуляции воздуха TURBOSTAR сбалансирует температуру, поэтому приготовление блюда происходит равномерно. Температуру приготовления можно выставлять вручную от 80 градусов до 360 градусов, что позволяет разнообразить ассортимент приготовляемых блюд. Гриль выпечка, фри, десерт и прочее. Продавец предлагает фритюрницу на 2 литра или 2,6 литра. Стильный дизайн, высокое качество используемых материалов и простой интерфейс управления добавят разнообразие в повседневную готовку и помогут взять новые высоты кулинарии. Эта аэрофритюрница станет прекрасной помощницей как опытным хозяйкам, так и тем, кто только делает свои первые шаги в кулинарии. Купить можно по цене от 3024 рублей и на первом месте автономная электрическая зубная щетка лачен. Появление на рынке современных автономных электрических зубных щеток в свое время стало целым прорывом. Если вы хотите быть уверенным в идеальном качестве очистки ротовой полости, однозначно стоит сделать выбор в пользу электронных щеток. Зубная щетка лачен впечатлит вас не только изысканным дизайном, но и прежде всего, своими возможностями. Технология Sonic помогает эффективно удалять пятна и налет зубов. Щетка Лачен обеспечивает мягкую и эффективную чистку и подходит людям, использующим брекеты, имеющим импланты или коронки. Пять режимов очистки, чистка, отбеливание, полировка, уход за деснами, чувствительный уход удовлетворят все ваши потребности в уходе за зубами и ротовой полостью. Встроенный двухминутный таймер поможет вам выдержать время очистки, рекомендованное стоматологами. Интервальный таймер на 30 секунд сигнализирует о необходимости перехода на следующий режим. Функция запоминания режимов автоматически сохраняет ваш последний паттерн чистки. Инновационная головка щетки с закругленными наконечниками щетины идеально адаптируется к контурам зубов и десен, обеспечивая тщательную и нежную очистку. Щетка располагается на платформе с индукционным зарядным устройством. В комплект входит бокс для хранения и пять дополнительных головок. Купить можно по цене 4135 рублей. На этом наш обзор подошел к концу, если тебе ролик понравился ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить другие топовые обзоры.